Всем привет! С вами Доктор Вася. Сегодня поговорим о командных боях в ладере. Это особый вид боев, представляет собой ситуацию, где связаны две команды. Одна из них защищает, другая нападает. В отличие от стандартного боя здесь даются две базы. Стандарт 8 к 54-м. Означает, что 8 танков и суммарное количество очков должно быть 54. Очень похоже это битва за ладдер, как обычные командные бои. В принципе, они ничем не отличаются один из боев. Значит, состав у нас 3-4. 1 из 3 1 из 6, один из и я на 7 у них ситуация намного лучше. У них 4 из 3. Type AMX, MT. Сразу идет расклад. Дается информация. Укрепление первой базы. 1 из 6 уходит на этот квадрат. Как мы видим. Сразу я еду на центр. Вот сюда вот даю информацию. Вот сюда вот я переезжаю. Здесь даем информацию. Бой начинается. Если вдруг будет поджим на точку 2 с центра вот отсюда, куда я смотрю, то Сразу все танки с единицы стянутся сюда Вот мы видим МТ-25 Который тоже собирает информацию Видим Тайп, который очень агрессивно нападает на единицу Информации больше нету Но сразу я понимаю, что это будет стягивание на единицу Потому что они уже там три танка три из третьих, 4 из третьих И Тайп был засвечен все стягиваются на единицу пошел захват базы наши я собираю последний фу, что на двойке вообще никого нет и иду обходить точнее у меня была первая задача уничтожить мт поскольку мт может ну, помешать хоть немного но все-таки может не попали в башню как видите вот заселился мт-25 даю информацию из нашему узи шестому, чтобы он принимал его. Вот мы езжаем, выезжаем. И 6 уже готов к выстрелу. Я стреляю. Я же не выпадаю. Здесь... Вот такой момент. Что у него 60 фп остается. Я выезжаю. Стреляю и забираю танк. Уже 40 минут они взяли базы. Мне просто врываться надо, на Тайпа. Я врываюсь, я думаю, вообще из 3 берет базу, но казалось, что из 3 берет, ну то дальний базы. Он вышел, надо было сбить запад, конечно же. Начинаю дамажить ис третьего Меня дамажит. Сзади еще АМХ. меня забирает. Тем временем наши ребята забирают из А3. Вставляют 3 секунд, вот, забирай 6 И теперь просто обужаем 90, немножко Ему уже деваться просто некуда, и его сбивают. Смотрим по раскладу, что у нас умерло только два танка. Это я и Т-34. Слили их всю. На их месте э, я бы лучше поехал на цифру 2, поскольку я стянул всю команду на цифру 1. Э, с вами был Доктор Вася. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч.